А вы, кодеры, с вами Кодик, и добро пожаловать на последний видеоролик в этом году. Это спешл выпуск на Новый год, в котором мы посмотрим на 5 самых лучших зимних миссий в Call of Duty. Приятного просмотра. Начинаем. 21, 4, 0, Пятое место забирает миссия Вендетта, Call of Duty World at War. Многие знают, как минимум со стримов, что мне не особо нравится данная часть колды, однако миссия Вендетта прекрасна. Начинается она прекрасной, ну и жуткой одновременно сценой, когда мы притворяемся мертвыми. потом стелс с самим Резновым, после ликвидации важной персоны, затем прикрытие своих со снайперки, а после и вовсе уплываем, прыгая с окна. Просто классно. Переходим к следующей миссии. Подрывные работы, Call of Duty 2. Скажите, а комментарии вообще уместны в этом случае или нет? Экшен в этой миссии просто зашкаливает. Лазим в окопах, прямо под танками, отбиваем контратаку, зачищаем дом, а позже и вовсе взрываем его. И все это происходит в минус 20, мороз. И так и видно, как с носа и рта выходит пар наших собратьев. Миссия нереально классная, и тут просто заслуженное четвертое место. ОМП. Call of Duty Black Ops 1. Эта миссия не была бы особенной, если бы не инновационная система стелса. Какая? Мы с самолета на высоте наблюдаем за нашей командой и ставим им метки куда бежать, кого убивать, где прятаться и так далее. Позже мы переносимся на место этой же группы и начинается офигенный геймплей со стелсами Рашем. Локации тоже восхитительные. То, что мы находимся на горе и штурмуем станцию, которая находится на ее краю. Потом начинается лавина. Мы прыгаем с парашюта и продолжаем воевать, придает этой миссии нереальную атмосферы. Переходим к серебру. Эхо холодной войны Call of Duty двор. У нас обычно принято ругать последние Call of Duty, потому что обычно выходит Кал. Но Cold War, а в частности миссия Эхо Холодной Войны, может похвастаться своей динамичностью и локациями. Разрабы молодцы, что добавили сюда снег, и сделали миссию именно зимнюю, так как она идеально для этого подходит. Да, в ней почти нету никаких особенностей, связанных со снегом, как в ВМП, но сама миссия и локации выглядят просто прекрасно. Вспомнить только шикарный вид задалека. Приятно также наблюдать проработанные моменты, когда, например, Мейсон, упав в полуразрушенный холодный сектор, сказал, что ему холодно, так как там, само собой, не было отопления. Переходим к первому месту. Миссия Скалас модервар Warfare 2. Безоговорочно. Неужели кто-то ожидал другого? Ну а сами подумайте. Просто шикарное представление с самого начала. Двое чижиков сидят на обрыве горы, потом забираются по горе, покрытый льдом с саморубами. Чуть не падаем, и соус спасает нас в последний момент. Начинается буря и стелс. Дальше своего носа не видно, а ты проходишь всю базу незаметно. Соупа захватывают, мы взрываем С4, рашим всю базу, текаем отсюда на снегоходах, за нами идет погоня, ну и эффектный ласт-прыжок. Миссия просто восхитительная. Слушайте, вот МВ-2 уже два раза занимает топ-1, походу это реально лучшая колда. Вот такой топ у нас получился. Естественно, это лично мое мнение, и вы можете написать в комментах, что вы думаете. Хороших праздников, не болейте. Ну а с вами был Мистер Кодик, всем удачи, адиос.